Всем привет, это канал ТОП ДОТА и как вы поняли из названия ролика, сегодня я вам поведаю историю создания нашей игры, то есть доты. Да и не только доты, а и можно сказать всего жанра моба, ведь с доты он как раз и начался. Предупреждаю, что будет много всего интересного. Поехали! Dota 2 House – это отличное место, чтобы выиграть вещички по Dota 2. Здесь есть куча интересных режимов – спинкин, трипл, сундучки, дабл и прочее прочее прочее. А баланс можно пополнять хоть скинами и даже получать бонусы абсолютно на халяву. Ссылочка в описании. Итак, Дота. Наша история начинается в далеком 1998 году вместе с такой игрой, как StarCraft, разработанный Blizzard Entertainment. И как вы наверняка знаете, StarCraft – это real-time стратегия, очень и очень успешная. Причина успеха здесь довольно проста: точная и лишенная рандома механика, которая открыла массу возможностей для соревнований между игроками, где решает только личный скилл. И как следствие, StarCraft стал очень показательной киберспортивной дисциплиной, где можно реально измерить ваши способности и посоревноваться с кем-то другим. Однако, несмотря на эти киберспортивные перспективы, у игры была одна небольшая проблема. StarCraft был очень уж недружелюбен к новичкам, и начать в него играть было очень и очень сложно. Особенно если мы говорим про среднестатистическую и казуальную геймерскую аудиторию. Взбираться по ладеру было нереально трудно, но, к счастью, у игроков была возможность создавать кастомные карты для игры, прямо как у нас сейчас. И одной из этих кастомных карт стала игра под названием Ion of Strife, разработанная чуваком с ником n 64 В этой Ion of Strife игрок управлял не армией юнитов, как в классических стратегиях, к которым все привыкли, а одним мощным героем. И изначально было всего 8 героев, которых можно было пикнуть и ни у одного из них не было привычных нам сегодня скиллов. А валюта, зарабатываемая во время игры, тратилась на улучшение оружия и доспехов, но вот никакой системы уровней тогда не было, то есть опыт вы не получали. И в принципе даже не было значения, сколько шмоток вы понакупили в магазине потому что цель в игре была ровно такой же как и сейчас – сломать так называемый «трон врага». Но Ion of Strife, к сожалению не была супер популярной среди игроков, несмотря на свою инновационность и потенциал. Так что давайте немного перемотаем и переместимся на пару лет вперед, к дате выхода третьего Варкрафта в 2002 год. Как и StarCraft, Варик был стратегией в реальном времени, однако обладал важными преимуществами. В третьем варике была представлена система левелинга, то есть прокачки героя. И еще, как и ожидалось, Blizzard ввели бесплатный игровой редактор, который позволял создавать различные кастомные сценарии и карты, на которых игроки могли бы катать друг с другом через Blizzardский Battle.net. Эти кастомки могли выглядеть как простые изменения ландшафта, играемые по тем же правилам, что и обычный Warcraft, а могли быть совершенно самобытными, со своими правилами, героями, айтемами и событиями. Это значит, что при желании и достаточном количестве времени. С этим Этими инструментами можно было создать чуть ли не полностью свою игру, чем и начал заниматься разработчик известный как Юл. Он начал разрабатывать карту, похожую на Ion of Strife. Она вмещала в себя уже до 10 игроков и назвала он на эту карту «Defense of the Asians» или «Защита древних», ну или же Dota, всем нам известная. Вот здесь-то элементы РПГ, такие как прокачки героя и пригодились. Герои были уже не такими скучными. Они обладали массой способностей могли покупать разные необычные айтемы в магазине, прокачивать себе уровень и при этом с каждым уровнем расширять свой арсенал скиллов. Убивая вражеских героев и крипов, игроки получали награду в виде золота и опыта, а если игрок умер то, естественно, он должен был провести определенное время в таверне, прежде чем обратно вернуться в бой. Это давало вражеской команде преимущество и позволяло более эффективно пушить линии. Так прошел год. Прежде чем к третьему Варкрафту вышло дополнение The Frozen Throne, в котором сделали более крутой и расширенный редактор карт. Евул этим воспользовался и создал новую версию Доты под названием Dota 2, не ту, конечно, в которую мы сейчас с вами играем, а совершенно свою иную на движке Варкрафта. К сожалению, она была не очень-то успешной среди комьюнити и не смогла заменить оригинальную доту, которую кстати тоже портировали во Frozen Throne. Это конечно грустно и после этого Юл вскоре исчез. Однако, свою основную миссию он таки выполнил, сделав доту открытой для сторонних разработчиков, которые стали выпускать свои версии этой карты одну за другой и добавлять туда разных новых героев, артефакты и какие-то свои фишечки. И в 2003 году два модера, Моэн и Рагнар, сделали свою фановую версию карты под названием Dota All-Stars. Причина добавления слова All-Stars здесь, я думаю, очевидна. Данная версия карты включала в себя героев из всех других версий Dota и, так сказать, собирала их в одном месте. Самая первая итерация Dota All-Stars называлась Dota All-Stars Beta 0.95 и выпущена она была в феврале 2004 -го. Это был ключевой момент в истории развития моба-жанра. Dota All-Stars была признана лучшим из всех вариантов оригинального мода и была невероятно положительно воспринята сообществом. И как и следовало ожидать, All-Stars была куда более сбалансированной, самой полной и постоянно обновляемой. Однако всего месяц спустя на сцену вышел Гинза новый разработчик, который взял все в свои руки и занимался картой с 3 по 5 версии. В марте был выпущен патч 3.0D, а еще месяцем позже уже 4.0. В 4.0 впервые появился тот самый Рошан, которого мы все знаем. Гинза очень тщательно и ответственно подходил к разработке, добавляя только самые лучшие элементы из других проектов и одновременно удобряя это все своими собственными оригинальными задумками. Так, например, карта наполнилась нейтралами. Кроме этого, была добавлена возможность объединять простые айтемы в более сложные и сильные посредством рецептов. Также Гинза вскоре объединился с Пендрагоном. Это создатель форума, фактически ставшего основой всего dota комьюнити. Он позволял игрокам Dota общаться друг с другом, организовывать игры и, что, пожалуй, самое главное, давать фидбэк по поводу баланса и предлагать какие-то свои фишки разработчикам. Dota All Stars продолжала наращивать свою популярность, и в ноябре 2004 года под руководством Гинза вышла версия 5.84. Первое так сказать, киберспортивная версия карты. И, к сожалению, в начале 2005 вскоре после выхода шестой версии, Гинза сообщил, что он на этом заканчивает свою работу над проектом, и вместо себя он привлек двух других ребят час и айсфрога этот нейчес на некоторое время стал главным разработчиком проекта но думаю что скорее всего вы впервые слышите этот никнейм а все это потому что он никогда не пытался оставить свой след в самой игре он просто переименовал карту с гинзас dota в dota all stars но тем не менее он внес огромнейший вклад в игру которая остался в тени он занимался разработкой и обновлением героев буквально из ничего наче создал невероятно большое количество персонажей например акса пуджа сент кинга морфинга фан том Лансера, Рики, Урсу, Бруду, Вивера, Сефа, Энчу и многих многих других. Однако всего через несколько месяцев он утратил интерес к разработке и передал свое дело Айсфрогу. И в тот момент очень многие юзеры были против таких жестких изменений, которые начались с шестых версий Доты, поэтому популярность карты немного просела. Но Айсрок не собирался сдаваться так просто. Вдохновленный балансом в StarCraft и в третьем Варкрафте, Айсрок постоянно крутил шестеренки в Доте и пытался выстроить идеальное соотношение сбалансированности между героями и Хейтембилдами и в итоге в ноябре 2005-го была выпущена версия 6.2, вторая соревновательная версия игры и уж ее-то фанаты наконец оценили. И хоть популярность игры росла, оставалась все еще одна очень важная проблема. Это все еще был мод для Варкрафта, то есть для матчмейкинга и коммуникации между игроками требовались какие-то сторонние программы. Но даже это было не самым худшим недостатком. Самым худшим недостатком было то, что вся дальнейшая разработка такая такой перспективной игры как Dota была скована цепями Движка Варкрафта, который имел крайне ограниченный потенциал. Но даже со всеми этими недостатками в 2008-м Dota как жанр стала коммерчески интересно для многих разработчиков. Casual Collective выпустили браузерку под названием «Миньоны», а Gas Powered Games выпустили клиентскую мобу под названием Demigod, которая фактически стала первой независимой клиентской моба игрой в мире. Но к сожалению, эти проекты не уловили фишку, которая делает доту такой популярной, поэтому скоро постижно загнулись. А тем временем Гинза и Пендрагон вместе с двумя другими ребятами основали компанию под названием Riot Games. И здесь начинается история Лола. League of Legends была выпущена в октябре 2009 года и стала первым серьезным конкурентом. All Stars. Как раз в это время Valve только заинтересовались проектом под названием Dota. А произошло это потому, что многие разработчики компании стали сами поигрывать в этот мод. И как следствие они наняли айсфрога к себе в команду и начали разработку сиквела. Годом позже, в октябре 2010-го, Dota 2 была официально анонсирована. И вскоре после анонса Dota 2 Valve захотели зарегистрировать себе права на торговую марку Dota. Но неожиданно Blizzard сделали то же самое, аргументируя это тем, что Dota создана на основе Варкрафта. А значит и принадлежит им. Но в мае 2012 дело было закрыто в пользу Valve, то есть право на коммерческое использование бренда Dota было за ними. И несмотря на то, что бета-версия Dota 2 была доступна для игры еще с 2011 года, официальная релизная версия сиквела Dota All Stars вышла лишь в июле 2013. -го. И всего два месяца спустя Гейб заявил, что обновления для Dota занимают 3% от общего мирового трафика, а глобальный доступ к игре был открыт в декабре 2013, после того как инфраструктура и сервера игры были существенно улучшены. А чтобы показать настоящие возможности и перспективы второй доты, Valve проспонсировали 16 профессиональных команд из Dota All Stars, заставив их каждый год бороться друг с другом на The International. Со времени выхода второй доты в 2011 году было проведено уже 6 интов, а суммарные призовые со всех турниров превысили 65 миллионов долларов. Пока что это лучший результат среди всех компьютерных игр, и кто знает, что еще ждет нас впереди. И на этой ноте я пожалуй и закончу, надеюсь вам было интересно это послушать, если так, то ставьте лайки, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить подобные ролики и оставляйте комменты, удачи!